Пирожок. Себе возьми, хорошо. Можно ходить к вам, блин. Ему скажи, я вообще спокоен. Эти был тут никто вообще. Да мне вообще настраивать, понимаешь, я, могу, я знаю правила и я знаю, что я могу сделать, чтобы тебя просто забанили здесь. <говорить> я я, тебя, я читал скажи, правила зам. на сервере, я зам. знаю отместра хорошо. Пущу, что? Короче, я походу начинаю понимать, что это просто шкалярский сервер. Ну... Походу, ты, ты правильно понимаешь. Это ну, на твой взгляд так. И тебе понимается вон довольно силы. Получается, если ты школяйский ты что тут играешь, если ты, пожалуйста? Потому что я сейчас только это понял. Ну пизду лесом тогда. Что тебе? У тебя родителей свой дом нет, ты так оршь. Да, знаешь, мама уехала, видишь, я один такой. Ну когда мама уезжать, надо с лками быть, а не в КС играть. Ну да. Я с так и делаешь. Прям сейчас, да? Но у меня родители дома. Разве? Разве? Иди погуляй. Давай сейчас иди Он даже перепрыгнул, например. А ты понимаешь, это, короче, сервер администраторов, и, короче, они тут привилегии всякие накупают, и теперь тут тащат, короче, по пол программе и думают, что они зомби-тащеры, короче. калипса если ты такой нищеброд, у которого нет денег, и ты не можешь себе позволить никуда, Понимаешь? Я, я понимаю, выглядел. куда деньги было вложено. Значит, я лучше куплю себе новый кроссовки, Но я не знаю, одежду, оденусь нормально, буду ходить нормально. Ну только еще я сегодня купил кроссовки и одежду. Ты где меня нашел? Я точно, я точно. слышно, говорю.